Добрый день, вернее даже у кого-то доброе утро, у кого-то добрый день, наверное. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Спасибо большое всем, что нашли время, чтобы послушать нас. Но мы со своей стороны постараемся сделать, чтобы это было на самом деле максимально интересно и полезно для вас. А, с чего хотелось бы сразу начать? А, хотелось бы ответить на один из вопросов, который был на моем прошлом выступлении на конференции. Иногда его мне вживую тоже задают. А зачем так много разной функциональности мы планируем в нашей а, системе RhythmCook? На самом деле все просто. Отвечу на него. А, у нас есть разные модули которые заточены под разные задачи и разных пользователей. Отдельно еще по модулям и пользователям я буду рассказывать в течение своего вот выступления, но в целом ритм можно воспринимать как попытку создать некую сквозную технологию транспортного планирования и управления для интеллектуальных транспортных систем. При этом важно отметить, что мы не говорим о том, что сложные инструменты инженерные, там, типа визумы, аналогов, куда-то уйдут. Нет, ни в коем случае. На стадии проектирования, финансового планирования, там, расчета количества шлюзов и так далее, все равно нужны обследования и так далее. Требует кучу консалтинговой работы и детальных исследований. Но на многих жизненных, на этапах жизненного цикла проектов можно упростить, сделать более удобным, простым и наглядным процесс принятия решений на базе транспортных моделей. Именно это мы пытаемся осуществить, в том числе с использованием системы RITM, как один из ее модов. Итак, переходя к непосредственно вебинару, Хотелось бы вначале рассказать про то, из чего будет состоять наш вебинар. Он будет состоять из трех основных частей. То есть вначале я вам расскажу про общую информацию о системе. Потом вместе с коллегами мы расскажем вам про уже отдельные модули системы, и покажем вживую, как они работают. И в третьей части мы покажем и расскажем про модуль «Ситуационный центр», опыт внедрения в Челябинске. Как вот уже часть моей работы сделал Николай, представил нас всех. Спасибо ему за это большое. Вот у нас от Челябинска присутствует представитель, да, Юрий Валентинович, начальник СУДД СМЭУ Челябинска. И, кроме того, хотелось еще отметить, что, так как мы в рамках модуля ситуационных центров в Челябинске интегрировались с СУДД компанией Комсигнал, их представители тоже у нас будут сегодня на связи, и если будут вопросы какие-то по этой части, они смогут тоже вам ответить, как-то как комментировать. Итак, давайте перейдем к непосредственно нашему рассказу. Итак, первая часть – общая информация о системе. С чего вообще все началось, какие были предпосылки создания системы. Это важно для дальнейшего понимания, в принципе, тех модулей, элементов и функционалов, которые мы закладываем. Главное… Наверное, мысль заключается в том, что, конечно же, как и любая система, она началась с нашего опыта, живого опыта работы в Центре организации дорожного движения города Москвы, где мы несколько лет подряд разрабатывали, внедряли, и до сих пор эти системы работают, информационно аналитические системы для мониторинга и диспетчеризации парковочного пространства, таксомоторных транспортных средств, и в том числе для так называемых вот динамических моделей в режиме реального времени, в общем-то, для прогноза, да, для интеллектуальных транспортных систем. И вот так, вот тут пишут, где звук, а у остальных есть звук, коллеги? Все в порядке? Надеюсь, что... Да, есть, отлично, спасибо большое. Соответственно, вот работая в Москве, да, несколько лет плюс, так как мы постоянно работаем по России и СНГ, внедряем модели во многих городах и регионах, мы, на самом деле, сталкивались примерно с одной ситуацией практически везде. Это вот два пункта, которые отмечены на слайде. Это множество разрозненных информационных систем и... Так, кто-то мне переключил слайд, вернем обратно. Значит, множество разрозненных информационных систем и то, что связано с первым пунктом, различные данные без проверки часто качества или просто аналитики, друг и так далее. Что здесь хотелось бы отметить, что когда мы приходим и создаем модель, а это как часть э, системы ритма идет, мы всегда вынуждены, мы, э, как консалтеры да, и заказчик, вынуждены детально анализировать все данные. И здесь важный момент, чем больше качественных и актуальных данных мы э, получаем для модели, тем точнее будет модель. Я думаю, многие из вас знакомы с понятием «garbage in, garbage out», да, которое означает, что чем как это, хуже там, данные, то есть мусор на вход, мусор на выход, да, чем э, хуже данные на входе, тем хуже итоговые результаты расчета. Соответственно, вот эти вот две предпосылки привели нас к тому, что нужно максимально стараться в системе агрегировать и интегрировать все данные, анализировать их в удобном виде. И кроме этого, также было желание создать на самом деле удобный, красивый, наглядный пользовательский интерфейс, чтобы было приятно и удобно работать с аналитикой транспортной, с прогнозами и со сценарием. Итак, идем дальше. Какие базовые идеи заложены в разработку системы ритм? Самая главная идея, которая проходит, скажем так, красной нитью через весь наш консалтинг, через разработку системы, это транспортное моделирование как ядро а, аналитическое интеллектуальное для решения, по сути, всех основных типов транспортных задач. А, это очень важно. Что модели могут быть разные, но сам факт, что мы подходим на основе математического аппарата а, для прогнозирования да, и расчета сценариев, это очень важно. Потому что, а, это дает возможность объективной оценки, и, б, второй пункт, который отсюда следует, это мы собираем единую базу актуальных и качественных транспортных данных. Ну, и кроме этих двух пунктов, конечно же, мы говорим о э, кроссплатформенном доступе, мультипользовательском доступе, чтобы можно было э, одновременно редактировать модели, работать с ними, и удобно, понятно и приятно их э, визуализировать в э, веб-интерфейсе. А какие модули системы? Вот здесь мы как раз подходим к тому, с чего я на самом деле начал, да, к модулям и пользователям систем. Uh, важно отметить, что uh, система, мы ее разрабатываем уже где-то два года uh, активно, да, вот именно систему Rhythm, которая выросла на основе опыта работы до этого в Москве с 13 -го лета года. Uh, и вот мы вот уже два года с ней занимаемся, мы понимаем, что, как любой другой программный продукт, uh, эта система живая, да, то есть она постоянно развивается, улучшается, мы думаем о новом функционале, как улучшить внешний вид, добавить новые функции и так далее. Но база, те модули, вот, которые сейчас представлены на слайде, она, в принципе, остается постоянно примерно такой. Здесь важно понимать, что все модули взаимосвязаны, конечно. То есть базируемся мы на моделях транспортных потоков. Соответственно, структуры данных, функции все тесно завязаны на моделировании. При этом моделирование позволяет нам делать мастер-планы, оценивать различные сценарии, выбирать мероприятия и в итоге в цифровом виде заносить их в систему. Модуль ситуационный центр, соответственно, позволяет нам агрегировать, интегрировать данные проверив их э, перед этим, и визуализировать их в удобном наглядном виде для последующего использования при прогнозах, моделях, расчетах, сценариях и так далее. Кроме того, есть, конечно, вот модуль, модуль мониторинга транспортных средств, э, который тесно связан, конечно, с предыдущими, вырос из опыта работы в ГКУЦОДД. Как отдельный модуль, он, наверное, не приоритет для нас, да, но э, является важной составляющей частью системы. Какие пользователи системы, каких пользователей мы видим? Да? Во-первых, это основных группы пользователей инженеры транспортные, аналитики и руководители и операторы центров организации дорожного движения или ситуационных центров по-другому. Но кроме этого, мы также видим в будущем, наверное, правильным использованием как минимум части функций системы или как минимум части данных из системы обычными гражданами, людьми, для того, чтобы они могли, с одной стороны, пользоваться информацией о транспортной ситуации, если мы говорим о ИТС проектах уточнять ее, то есть там, события и так далее, и при этом выдавать, например, людям на аналитику, как открытые порталы данных, планы о развитии транспорта вот те же данные, которые заложены в цифровых мастер-планах или вот модуле, который называется цифровой 500PKRT. Какие, еще раз, вот так вот подводя черту, да, перед тем, когда перейти к следующей части, какие ключевые идеи были заложены в разработку системы РИТ? Первое, комплексный подход и сквозное решение основных типов транспортных задач. И второе, это математическая модель транспортных потоков как ядро, как основу, как база для а, всего функционала платформ. На данном этапе я передам слово коллегам, Андрею Кузнецову, и потом вернусь к вам позже еще раз. Андрей. Да, спасибо, Андрей. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Во второй части нашего вебинара мы расскажем более подробно о модулях моделирования цифровой XOT или цифровой ПКРТИ и отдельно об инструменте «Автоматизация замеров». И первым модулем, о котором хотелось бы рассказать, является цифровой КСОТ. Данный модуль предназначен для цифровой инвентаризации объектов транспортной инфраструктуры. В модуле можно отобразить все мероприятия в рамках КСОД в различных визуальных представлениях, таких, например, как карта, табличная форма, для которой предназначен отдельный инструмент, который называется у нас справочники, или же в графической форме. Некоторые регионы уже пользуются данным модулем, им он был предоставлен в рамках выполнения работ ПАКСОД. И хотелось бы продемонстрировать непосредственно работу модуля вживую. Сейчас я продемонстрирую экран. Да. Хотелось бы сказать пару слов еще про непосредственно еще раз, да, про то, как реализован концептуально доступ в систему. Сейчас у меня открыта отдельная вкладка в браузере, то есть доступ в систему осуществляется через веб-браузер. У каждого пользователя есть свой уникальный логин и пароль, с помощью которого он авторизовывается в системе. После авторизации пользователь видит основной экран. На данный момент это карта в модуле цифровой XOT, левую панель со списком источников данных, которые доступны для отображения и работы с ними, и верхняя панель, в которой можно переключаться между основными инструментами, модулями и управлять какими-то административными вещами. Да, Так как я упомянул уже, что доступ осуществляется с помощью уникального логина и пароля, логично сказать, что есть специальный модуль, который называется модуль ролей и разрешений, в рамках которого, которого администратор системы может создать любого нового пользователя, задав основную информацию по нему, гибко настроив те модули и инструменты, которые ему предоставлены для работы, а также гибко настроив определенные источники данных, которые, с которыми может данный пользователь работать. Вернемся в нашу карту, в наш модуль. Да, также пользователь может э, настроить информацию основной о себе. Здесь есть какие-то основные настройки, можно переключиться между темной и светлой темой. Она здесь также реализована. А, и, как я уже сказал, слева у нас представлен список источников данных. Логичный вопрос, откуда эти источники данных в данной системе появились. А, здесь есть несколько вариантов. Да? То есть у нас для а, источников данных есть отдельный инструмент, который называется Менеджер источников данных. А, в рамках данного инструмента можно а, работать с с уже существующими uh, источниками данных. Можно, например, изменить название какого-то источ источника данных, изменить uh, количество атрибутов, то есть атрибутивный состав данного источника данных uh, с возможностью изменения uh, типов данных по каждому атрибуту. Uh, помимо этого, есть возможность создать источник данных, то есть можно создать источник данных, например, uh, в формате пустой модели или пустого источника данных. Это означает, что в этом источнике данных не будет объектов, и пользователь сам с нуля в системе будет создавать каждые объекты в зависимости от того, какие задачи ему нужно решить этим источником данных. То есть если это будет пустой источник данных, простой, то количество атрибутов и типы данных создаются пользователям самостоятельно. Если это будет модель данных, то есть уже определенная структура а, модели, и там нужно будет создавать а, уже непосредственно объекты в рамках каждого источника данных, или же если у пользователя есть какие-то файлы, которые он хотел бы импортировать, которые там уже реализованы в каких-то других системах, можно создать источник данных из файла, задав ему название и выбрав э, какой-то определенный формат файла. Здесь мы предусмотрели основные, наиболее популярные форматы для экспорта, и в качестве примера, да, например, у нас э, все слои, практически все слои э, Ксода Челябинска импортированы сюда с помощью shape файла. Далее, да, давайте перейдем непосредственно к объектам на карте и к их визуализации. Мы можем включать и отключать различные объекты на карте, открывать по ним информацию дополнительную, которая будет характеризовать их различные атрибуты. То есть по каждому объекту можно открыть карточку объекта. Здесь, например, коллеги из Челябинска по светофорным объектам а, добавляют информацию уже, а, как можно увидеть, по временной диаграмме и схеме расстановки оборудования. То есть здесь можно прикрепить какой-то определенный файл, это может быть картинка. Можно оставить также какой-то комментарий, который будет закреплен за каждым пользователем, или прикрепить какую-либо а, ссылку. Далее. Не всегда нужно на самом деле работать непосредственно с карты пользователя. Иногда удобнее работать в табличной форме с данными, когда нужно какое-то простое редактирование именно самих атрибутов. Для этого есть модуль-справочник, в котором можно переключаться между различными источниками данных и как-то с ними здесь работать, редактировать копировать, вставлять, например, из Excel или обратно. Или же необходимо графическое представление данных. Да? То есть здесь точно так же по каждому источнику данных можно построить отдельный график, представить его в различных визуализациях и довольно-таки гибко настроить его, отключить какие-то, например, атрибуты, которые нам не нужно отображать. И здесь также предусмотрен экспорт этого графика в картинке, если, например, нужно его куда-то вставить в как, какой-то отчет, то есть мы сформировали какую-то сводку, какую-то аналитику провели, можно экспортировать картинку и а, дальше с этим а, работать. Да, а далее хотелось бы... Рассказать про инструмент автоматизации замеров — это именно инструмент в рамках модуля моделирования транспортных потоков, предназначенный для сокращения издержек на обработку результатов а, замеров, так как зачастую данные по результатам замеров поступают а, в разрозненном виде, а, там, как в Excel, так и в Word-файлах. А, также занесенные через интерфейс результаты можно наглядно визуализировать на карте, а, по каждой точке замеров. И еще одно из ключевых преимуществ, преимуществ данного модуля, данного, точнее, инструмента, это возможность привязки всех данных к графу и использования их в дальнейших расчетах в ну, различных инструментах для моделирования. Этот инструмент тоже покажу сейчас вживую непосредственно в системе. Когда мы открываем инструмент, пользователю предлагается выбрать определенную модель, с которой он будет работать. После выбора модели у нас здесь есть возможность выбора режима, в котором хочет работать пользователь. Это может либо быть либо создание и редактирование непосредственно точек замеров, по которым будут заноситься результаты, либо, если у нас уже есть определенные точки замера, и мы знаем об этом, у нас есть возможность Войти в режим просмотра и занесения. Да, как мы видим, здесь у нас уже есть определенные точки. Мы можем посмотреть уже существующие результаты, которые были сюда ранее занесены. Выбираем, например, определенную точку замеров. Видим, что у нас здесь есть существующие результаты. Выбираем эту дату, выбираем интервал, то есть мы видим, что здесь были занесены часовые результаты замеров. И после выбора интервала мы видим, что у нас на карте и в табличной форме визуализировались данные результаты. Их можно отредактировать, да то есть когда мы выбираем непосредственно какую-то ячейку по какой-то категории транспорта, у нас выделяется данное направление для того чтобы мы видели какое направление мы редактируем и также можно здесь оставить например ссылки если мы знаем что у нас есть видеопоток с точки замера или например у нас есть видеофайл мы тоже его можем сюда прикрепить или если есть необходимость оставить какой-то комментарий для того чтобы это можно было это обсудить с коллегами например или с теми кто работает непосредственно с этой точкой также да то есть если есть какие-то точки сприкосновения Возвращаясь к презентации, переходим к модулю моделирования транспортных потоков. И здесь я бы хотел опять вернуть слово Андрею Прохорову. Да, Андрей, спасибо большое. Соответственно, я вам еще раз расскажу, вернее, еще раз, а я вернулся, и теперь я расскажу про модуль моделирования. Какие основные идеи заложены в данный модуль. Основная, главная идея, мы это называем как облачное расширение для программных продуктов PTV, в первую очередь PTV Resume, как макромодели для городов и регионов. Именно отсюда исходит второй пункт, что мы предполагаем работу специалистов разного уровня квалификации. То есть, понятно, если мы говорим про разработку модели, ее создание, настройку и так далее, нужна, конечно, очень высокая квалификация. Когда мы говорим уже про использование модели, возможно, квалификация, скажем так, более общего уровня. Да, главное – понимать базовые основы и принципы. То есть мы можем взять модель из Виза,ма импортировать э, все данные, граф, матрицы, корреспонденции, настройки процедуры расчета в ритм и э, использовать ритм для э, быстрого, удобного расчета сценариев моделирования и наглядной визуализации. Кроме этого, мы рассматриваем данный модуль как реализацию упрощенных, различных упрощенных, в кавычках, упрощенных инструментов для создания и дополнения транспортных моделей. Вот один из таких инструментов вам показался сейчас Андрей Кузнецов про автоматизацию замеров. Кроме того, мы сейчас смотрим на ряд инструментов по машинному обучению для дополнения данных по социально-экономической статистике, по графу и так далее. Но об этом, наверное, мы расскажем тогда, когда будут уже более интересные конференции. Результаты для всех. И последний пункт это, конечно же, собственные алгоритмы расчета и прогнозы, когда мы говорим уже о интеллектуальных транспортных системах, прогнозе в режиме реального времени и так далее. Здесь сейчас есть два слайда, визуализирующих, как выглядит модуль. Я не буду на них останавливаться. Да, сейчас покажу все тоже вживую. Так, с вашего позволения переключусь на демонстрацию вкладки в браузере. Итак, надеюсь, что меня хорошо видно. Итак, мы находимся сейчас в модуле сценарий и моделирования. Соответственно, первое, что мы делаем, так же, как и в инструменте автоматизации замеров, выбираем ту модель, по которой будем сейчас работать. Здесь я сразу же отмечу, что э, мы, конечно же, подготовили сейчас текущий вариант именно для вебинара. У нас есть много наработок, скажем так, на бэке, да, то есть внутри, внутренних наших, которые мы пока там, по разным причинам э, не решили показывать на текущем вебинаре. Перейдем к этому позже. Сейчас э, основная идея – показать, что э, какие возможности есть уже на текущий момент. Соответственно, есть возможность настройки и запуска расчетов. Э, здесь мы не будем останавливаться подробно, это более технические детальные требования перейдем к тому, что хотелось бы показать в первую очередь, это просмотр результата. Здесь показана сейчас тестовая модель, которую мы подготовили специально для демонстрации. На экране, соответственно, на карте вы видите граф модели, это узлы и отрезки, и в левой части экрана различные сценарии и расчеты. Загрузим сценарий, который называется Output Basic. Это сценарий, который показывает расчет на условные сутки, да, вот справа внизу есть временная шкала, соответственно, видно, что у нас 24 часа расчет идет, сделан был на 24 часа с шагом в одну минуту, соответственно, все это настраивается при запуске расчета, сейчас вот шаг одна минута, расчет на 24 часа. Есть различные параметры, которые мы можем визуализировать, пока они все на английском, потом можно будет это все переделать. Основная идея, что мы можем выбрать любые параметры и их отобразить, такие как кумулятивные вот, потоки на отрезках, интенсивность, плотность потока, поток на входе, поток на выходе, скорость, заторы и так далее. Давайте начнем вот с параметра outflow, это поток на выходе с отрезка. Я немножко поменяю настройки, увеличу ширину и пюр, и уберу отображение значений, и перейду с вашего позволения чуть-чуть на более релевантное время, да, допустим, 9.33. Видно сразу, как поменялась э, картинка. Э, здесь что хотелось бы показать, что при изменении э, временного интервала да, видно, что пока незначительно, да, но меняется интенсивность в разных... Э, вернее, поток на выходе в разных участках граф э, Давайте перейдем на атрибут э, vehicle on-link. Это, соответственно, интенсивность движения, да, которую э, мы смотрим на отрезке. И посмотрим, что у нас есть кроме базового сценария еще сценарий... Э, ограничений. Ограничение 1, ограничение 2. Давайте выберем ограничение 2, я объясню, в чем суть. В этом сценарии с 10 до 11 утра было смоделировано ограничение движения примерно вот в этой точке на карте, и, соответственно, это частично ограничивает да, у нас поток. Я вот сейчас перейду чуть быстрее на 9,59, да, 10, и вот с этого момента у нас начинает действовать ограничение Сейчас будет видно, как у нас начинает постепенно накапливаться а, пробка, да, говоря на жаргоне затор, а, соответственно, на отрезок. Через какое-то время, соответственно, этот затор перекинется на следующий отрезок да, и так дальше. Я сейчас буду чуть быстрее перещелкивать картинку, чтобы показать, а, соответственно, а, эволюцию затора по участкам сети, да, его обратное распространение. И, как я сказал, до 11 действует это ограничение, соответственно, затор уже вырос на достаточно приличное расстояние. Считаем, что с 11, все, там, не знаю, ДТП разобрали, убрали машины, еще что-то, ограничение более не действует. Соответственно, видно, да, обратите внимание, как сейчас пошел поток дальше, наглядно, визуально, при этом мы работаем в интерфейсе, я переключаю живую при вас, да, то все работает очень отзывчиво, быстро, оперативно и наглядно. Соответственно, можно вот визуально посмотреть, как рассасывается пробка, примерно до 11.20, да, ну вот практически она ушла. Если я вернусь немножко назад, хотелось бы показать, что мы можем в любой момент времени переключиться на другой сценарий, оставляя тот же самый момент. Да? То есть мы, допустим, включаем сценарий 1, где у нас есть ограничение с двух сторон. Видно, мы остались в том же промежутке времени, другая картинка. Или переключаемся на базовый сценарий, где нет никаких ограничений, соответственно, видим э, новую визуализацию. Кроме этого, у нас есть возможность, кроме того, что визуально показать, еще сделать э, арифметическое сравнение этих функций, да, допустим, выбрать сценарий базовый, включить сценарий 2, и на то же самое время мы увидим разницу. Соответственно, вот у нас в конце легенда больше нуля, меньше нуля, да, где-то вообще не изменилось, где-то, соответственно, изменилось по сравнению со сценарием базовым и текущим. Опять же, меняя временной интервал, мы видим разницу в сценариях по выбранному атрибуту в конкретных участках сети. Опять же, можем быстро перейти на другой сценарий и увидеть другую картину, как будет в этом случае. Наверное, на текущий момент это и основное, что я хотел вам показать. На этом я со своей частью пока тоже остановлюсь и передам слово опять коллегам. Андрей, слышно ли меня? Да, спасибо, Андрей. В третьей и последней части нашего вебинара расскажем про модуль «Ситуационный центр». Предпосылками создания данного модуля явля являлись необходимость максимально оперативного реагирования на различные типы событи событий в различных центрах организации дорожного движения а также потребность специалистов таких центров в едином, в едином интерфейсе, так как обычно информация поступает из всевозможных различных информационных источников, которые могут представлять из себя... Так, прошу прощения, коллеги. Сейчас я вернусь на нужный слайд. Да, информация может поступать из всевозможных информационных источников, которые могут представлять из себя как современные информационные системы, так и более классические форматы, например, телефон и фиксация события вручную в журнале каким-то оператором. Подобный центр уже существовал в Челябинске. В данном центре уже была установлена видеостена, на которой выводилась информация о работе, светофоров и некоторых других объектов транспортной инфраструктуры. В итоге в декабре 2019 года, то есть относительно недавно, мы приступили к разработке интерфейса Сит-центра, собрав по всем, информацию по всем существующим данным, в результате работ мы пришли к единому интерфейсу, реализовав его в двух темах, светлый и темный, который состоит из непосредственно карты левой панели, в которой сосредоточена основная информация, нижней панели, в которой собрана информация по таким неким блокам, которые у нас называются виджеты. То есть здесь может быть отображена информация по каким-то объектам, которые имеют определенные статусы. Здесь, например, по светофорам у нас статусы «Работает» или «Ошибка» и их процентное соотношение. Либо же это может быть просто общее количество и ранжирование каких-то транспортных средств, которые у нас могут быть отображены на карте. В данном случае у нас это «Дорожная техника» и «Общественный транспорт». А также может быть виджет по событиям, которые заносятся с помощью специального инструмента а также в сит-центре. То есть можно добавить события по различным а, типам. А, да, в процессе разработки мы столкнулись с некоторыми сложностями. А, не все разработчики внешних информационных систем были готовы оперативно предоставить сервис для возможности интеграции и онлайн-передачи данных из этих систем непосредственно в RITM. А, также изначально в рамках макета были предусмотрены не все типы функциональных блоков, из-за чего возникли некоторые трудности, когда стали появляться новые специфичные данные а, в процессе разработки. В связи с этим было принято решение о необходимости реализации единой универсальной структуры блоков данных для реализации гибкого и вариативного СИД-центра любой сложности и любого масштаба, вне зависимости от региона. В итоге мы пришли к такой структуре, о которой сейчас более подробно вам расскажет Игорь Яицкий. Спасибо, Андрей. Всем добрый день. Меня зовут Игорь. Я расскажу о перспективах развития нашего модуля сид и его новые концепции. Как уже сказал Андрей, нами была разработана единая структура блоков данных для данного модуля. И в базовом варианте на данный момент она состоит из шести блоков. Я пройдусь по каждому блоку, просто чтобы было понимание, что он из себя представляет. Во-первых, блок поиск, который помогает Пользователю э, искать объекты на карте да, по адресу или значению каких-то атрибутов. Блок слои, который позволяет отображать либо заранее предустановленные какие-то слои э, в си-центре, либо э, те данные, которые пользователь загрузил через менеджер источника данных, про который рассказывал Андрей в начале вебинара. Э, блок графики. Если у пользователя присутствует информация, данные, которые можно визуализировать в виде графиков, то, соответственно, мы позволяем отобразить это в отдельной панели в C-центре. Блок карточки объекта, который предусматривает полное интерактивное взаимодействие объектов на карте с пользователем. И, соответственно, блок виджеты, который... Как уже говорил Андрей, показывает агрегированную информацию по объектам транспортной инфраструктуры в том или ином виде. И последний блок – это журнал поступающих событий, то есть это блок, который показывает историю событий там, с указанием типов, местоположения и других атрибутов ну, прямо в все центры интерактивных. Хорошо, это то, что касается структуры, и исходя из этой структуры, мы подошли к разработке дизайна отдельных элементов интерфейса для каждого из этих блоков, для того чтобы как раз как говорил Андрей, обеспечить возможность создания гибкого и адаптивного сит-центра для любых желаний и нужды заказчика. Давайте пробежимся по отдельным таким э, одиночным элементам э, вариативным, которые мы разработали. Э, начнем с поиска. Ну, поиск ⁇ это достаточно простой элемент, да, как я уже говорил, он помогает пользователю искать объекты на карте там, по адресу или по каким-то другим значениям атрибутов. Это блок слои, как, опять же, я уже говорил, мы предус... либо это панель с заранее предустановленными какими-то слоями, с указанием, ну, можно выбрать для них иконки, название и так далее, либо это полноценный список слоев, который загрузил сам пользователь через менеджер источников данных. Так. блок графики. Соответственно, при наличии у пользователя данных, которые можно показывать в виде графиков, мы предоставляем возможность отображения панели с графиком, с возможностью настроек стилизации, выбора типа графиков, фильтрации прямо в сит-центре. Карточка объекта. То, как я уже говорил, у нас, как говорил уже Андрей, точнее, в первую очередь сит-центр – это карта, и мы, мы обеспечиваем полное интерактивное взаимодействие пользователя с объектами на карте, и, соответственно, при, допустим, наведении на, на, на эти объекты у нас пользователь может просматривать карточку объекта. Либо в таком мини-режиме, да, где он просто видит э, тип объекта и его, допустим, статус. Либо э, более расширенный режим, когда там, помимо статуса он, например, может посмотреть еще место, место, место расположения, адрес или еще что-то. Ну и, конечно же, расширенный режим, когда, э, например, для камеры, помимо атрибутивного состава всего, э, он еще может посмотреть живой видеопоток да, в онлайне. Э, либо, допустим, для объекта общественного транспорта это э, маршрут и... Э, список остановок по этому маршруту. Окей, дальше, дальше перейдем к блоку виджета. Виджетов много, я по, по низкой пробегусь. Во-первых, транспортная ситуация, да, мы можем показывать ее в минифицированном режиме, либо в расширенном режиме с прогнозом на ближайшие несколько часов. Также погодные условия, мини-режим, чуть более расширенный режим, либо режим с прогнозом на ближайшие несколько часов. Двиджеты, про которые рассказывал Андрей, да, например, дорожная техника, общественный транспорт или события, мы разработали разные их вариации, да, то есть, чтобы можно было отображать их в минифицированном режиме, режиме с иконками, названиями и так далее, либо какой-то полноценный большой виджет, который показывает все полностью, там, допустим, все категории, которые присутствуют, в, ну, в данных. И, соответственно, то же самое, ту же самую разбивку по категории можно еще увидеть в виде графиков. На самом деле, это уже в прошлой версии C центра было реализовано, но мы сейчас расширили вот этот вид и тип графиков. на более нужно, чтобы было, так сказать, на любой вкус и цвет то, что захочет заказчик. То, как и захочет увидеть заказчик, соответственно, мы так и подготовим. И последнее – это разбивка объектов по статусам. Тоже Андрей приводит в пример, допустим, светофор или ПДК, они разбиваются на группы, там, со статусом работают, не работает ошибка, либо неактивно, и, соответственно, можно посмотреть их процентное соотношение. Опять же, мы на любой вкус и цвет э, подготавливаем, ну, сделали вот эти виджеты. И последний блок, про который хочется сказать, его э, виды отображений, э, это журнал событий. Соответственно, мы предусматриваем мини-режим, в котором можно просто посмотреть, например, ну, список всех событий с указанием их типа, даты и время, когда это произошло, и статуса. Либо посмотреть какой-то расширенный режим да, в вертикальном отображении в таком. То есть здесь уже указывается дополнительное описание. Можно посмотреть более подробную информацию, например, как там, фотографии с места ДТП, ну, в общем, какая-то более детальная информация. Либо, соответственно, то же самое в горизонтальном режиме. Вот. Это, еще раз я повторюсь, это базовый набор, базовый набор элементов интерфейса, которые мы подготовили, исходя вот из нашей единой универсальной структуры. Понятное дело, этот... Набор вот этих всех элементов интерфейса он будет постоянно расширяться. Но это пока что я их показывал отдельно, да, такими одиночными блоками. И, конечно, не совсем понятно, что мы хотим донести, да, если рассматривать эти одиночные блоки. Поэтому я для того, чтобы показать как раз-таки гибкость и вариативность новой версии, вот этой новой концепции нашего сети-центра, мы сделали следующее: мы взяли текущий вариант нашей реализации в городе Челябинск и перевели его полностью на новые функциональные блоки на все. То есть вы видели картинку, которую вам показывал Андрей, и в конце вебинара мы еще вживую пощелкаем вот в нашу текущую реализацию C центра но мы ее взяли уже сейчас э, в рамках разработки, э, перевели полностью под новые функциональные блоки и под новое отображение. И ну, вы сейчас видите вот его на экране. И для того, чтобы вам показать... Э, ту гибкость и вариативность новой концепции, я покажу вам, как заказчик может на свое усмотрение, исходя из своих данных, из своих желаний, требований, может менять эти панели, ну, там, менять их местами, менять их одну панель другой и так далее. Например, обратите внимание, снизу есть две панели, где 42% и 99% это разбивка объектов по статусам светофоры и ПДК. Можно отображать их в таком виде. Можно, соответственно, изменить это отображение, показывать их там, крупными иконками с, с каким-то прогресс-баром. Можно показывать это в минифицированном виде да, просто цифрами, если так будет угодно заказчику. Либо показывать там, с круговой диаграммы. То есть, еще раз повторюсь: фраза часто буду повторять, это на любой вкус и цвет, что захочет заказчик. Пойдем дальше. Например, как я уже говорил, панели могут заменяться друг другом. На следующем слайде можно вместо каких-то панелей, которые, ну, допустим, не нужны заказчику, он может заменить панель, как здесь представлено. Мы вставляем блок, ну, наш новый функциональный блок «Слои». То есть это все слои, которые представлены у пользователя, которые загружены в ритм через менеджер источников данных. Он может отобразить их здесь и, соответственно, смотреть вместе с другими объектами транспортной инфраструктуры прямо в сит-центр, что очень удобно. Еще один пример. Мы можем показывать не только, не просто виджет событий с разбивкой да, по типам событий, ДТП, ремонтной работы, мероприятия, но мы можем показывать более детализированную информацию вместе с журналом. Да? То есть, как здесь вот видно, вертикальный расширенный режим нашего журнала, и вот как раз там видно подробную информацию да, с описанием ДТП, с фотографиями и тому подобное. Вот. То есть можно детализированную информацию по событиям ставить. Также, как я говорил, можно отдельные панели заменить полноценными графиками с фильтрацией, настройкой стилизации их, ну, я имею в виду цветов, и, соответственно, графики различных типов. То есть прямо в панели сеть-центра. это гибкость, наша гибкая структура позволяет отделать вот здесь. И... Еще что хочется отметить, допустим, если мы говорим про набор данных, которые сейчас есть в Челябинске и виджет и дорожной техники, сейчас себя включают 4 компании, то есть 4 категории. Но понятное дело, что категории может быть не 4, а 8, 10 или 25. И наша новая, вот эта вариативная структура, наши новые вариативные элементы интерфейса спокойно и отлично с этим работает. То есть можно отобразить, например, это в таком виде, да, упрощенном, когда просто можно посмотреть в виде плашек, полную разбивку по всем категориям. Либо можно расширить этот виджет и показывать не 4 объекта, а 6 или 8 или 12, как захочет, опять же, заказчик. Либо увидеть это все в полноценном таком модальном окне отдельном, да, как я уже показывал, с просмотром всех компаний, да, или там всех категорий по данной тематике, по данному виджету. Хорошо, это я вам показал несколько примеров, да, понятное дело, такие единичные примеры, чтобы просто донести до вас идею того, что наша, наша новая концепция сит-центра это не строго ограниченная, настроенная один раз такая, ну, не, стро, не один раз настроенная интерфейс не один раз настроенный на интерфейс а гибкая структура которая выстраивается по желанию заказчика и просто чтобы показать вам как это работает ну просто еще в одном примере мы сделали такой просто упрощенный вариант с акцентом на какую-то одну тематику. Да? То есть мы слева отобразили только погодные условия и транспортную ситуацию, добавили функциональный блок «Слои», в котором ну, есть заранее предустановленные для заказчика слои. А на карте, соответственно, отображаются объекты транспортной инфраструктуры с возможностью вот интерактивного воздействия с ними, взаимодействия с ними, просмотра типа объекта, там, маршрута и там, статуса. Да? То есть это слой общественного транспорта. То есть что я хочу донести, то что... У нас есть своя структура, о да, которой я вам показал, рассказал мне несколько слов. Исходя из этой структуры, мы перешли к дизайну отдельных элементов э, интерфейса. И из этих элементов интерфейса, как с помощью конструктора, заказчик может собирать Сетцентр центр любой сложности и любого масштаба. да? Эта фраза уже у нас в «Разбуди» среди ночи, и мы вам ее повторим. Сетцентр центр гибкий, гибкий вариативный сид-центр любой сложности и любого масштаба. Идея в этом. да, То, что как, как из конструктора мы собираем этот сетцентр, центр ну, то есть И заказчик сам это может сделать. Давайте подведем итог. Что мы имеем в итоге с новой концепцией нашего сетцентра? центра Во-первых, это большее количество функциональных блоков по сравнению с предыдущей версией. То есть мы сильно расширили и масштабировали наши возможности в рамках сет центра Во-вторых, конечно же, как я вам уже показал, это гибкость новой структуры для работы с данными разной тематики. Где-то будет... Шесть категорий, где-то 8, где-то данные будут одного типа, где-то другого. Мы готовы с этим работать и готовы как бы наш интерфейс с этим отлично справляется. Ну и, конечно же, как я вот повторял фразу, на любой вкус и цвет мы подготовили вариативный вид стиль отображения всех блоков и элементов интерфейса, поэтому заказчик точно найдет понравившийся ему вариант. Ну и последнее, что хотелось бы мне отметить, <laughs> я разработчик интерфейса вот, это, это, это интерфейс, это система. В процессе разработки всей системы RITM мы уделяем огромное внимание дизайну, чтобы наша система была, чтобы она классно и свежо смотрелась, как в темной версии, так и светлой. И самое главное, чтобы любому пользователю было очень приятно, комфортно и удобно с ней работать. Большое спасибо за внимание. Я тогда передаю слово Андрею Прохорову. А, да, спасибо, Игорь. Я перед тем, как передать слово Юрию Валентиновичу из Челябинска, хотел еще сказать буквально э, несколько слов. Во-первых, Андрей Кузнецов попрошу э, включить э, в живую ситуационный центр Челябинска. Там коллеги просили показать то, что в живую работает, да, и, соответственно, э, показывать пока. Э, еще раз подчеркну, это сейчас вот живая система, да, отображает, соответственно, живые данные из центра Челябинска, э, в данном случае это подключены, а, выведены на карту светофорные объекты из-за судозаконного сигнала как раз. А, и сейчас будет Андрей демонстрировать остальные элементы, такие, как общественный транспорт, события, видеокамеры, детекторы и так далее. А, что еще раз хотелось подчеркнуть, а, вот в конце нашего доклада. А, во-первых, что все модули, еще раз, функции заточены в первую очередь под единую структуру на базе моделей, которые требуют от максимального количества данных, и от этого, отталкиваясь, мы пришли к созданию и разработке сет-центра, да, как мы это называем, модуль для визуализации всех этих данных и их обработки. То есть это, по сути, вот такая сквозная технология планирования до онлайн-прогнозов. То есть вначале мы можем интегрироваться с Визумом, считать э, транспортные планы и потом переходить к прогнозам э, по ИТС. При этом, э, несмотря на то, что мы интегрируемся с ПТВ да, мы этого не скрываем, наоборот, всем говорим, то есть это немецкая технология, но весь остальной код, вся остальная система – это полностью наша разработка российская, да, написанная соответственно нами. А теперь, наверное, мы перейдем к рассказу как раз Юрия Валентиновича Войтелева да, из Челябинска, и потом вернемся к вашим всем вопросам. Я вижу, что их уже много, мы все их видим. Юрий Валентинович, вы хотели что-то сказать? Будете говорить? Вы на связи с нами? Алло. Просили рассказать про нас. Центральный управляющий пункт и наш от СУДОДЭП. В первом этапе было СУДОДЭПа в 1905 году с того времени прошло, очень много времени соответственно, оборудование и программное обеспечение правил своей Технические способности и в 2005 году мы перешли на сбор программного обеспечения. Комсигналка с 2005 года по настоящее время использована программная обеспечения. В настоящее время подключено к системе 35 оборных объектов по всему училищу. Это все, находящиеся в работе в объекты. В декабре 2015 -го года мы закупили программное обеспечение «Ритм», которое успешно установили у себя. И, соответственно, сейчас тестировал, смотрим, зарабатываются вместе с коллегами. А чем хорош ну, по крайней мере, у нас а, данный, на данный момент он пришли. То, что каждая подсистема а, имеет свой слой отображения. Светофорное регулирование, видеонаблюдение, глонас дорожной техники, работа <coughs> дорожная сеть, которая подлежит содержание общественный транспорт и так далее. На сегодняшний день мы постепенно тестируем э, подсистемы, которые входят в индивидуальную транспортную систему. В будущем планируем все это удержать в единую индивидуальную транспортную систему, которая в с стоит, но, со временем, возможно, да, спасибо, Юрий Валентинович.